приветствую всех из финляндии это будет видео ответ для александра терехова очень приятно что он написал мне в комментариях к одному из видео где я отвечал антону ерошину про нужно ли делать ветрозащиту на холодном чердаке скажем так да и он высказал свою точку зрения скажем так его мнение достаточно важное, но убедительное и хорошо когда вот люди как раз таки которые в теме они ну, скажем, общаются. Это очень прекрасно. Поэтому это не спор и не поиск истины. Просто каждый высказывает свое мнение. И все, не более того. Значит, в чем суть ответа? Ответ заключается в том, что... Да, Александр, я согласен с вами, что современный утеплитель, и в частности, там, вот этот производитель, которого вы назвали, он говорит, что его... Утеплитель меньше пылит, там на сколько-то процентов. Да, я согласен. Но опять же, если принимать в условия то, что нам с вами лет немало, и мы это, скажем так, из советской школы, поэтому весь тот утеплитель, который был раньше, вот он такой: три перчика или пять перчиков можно рисовать на нем однозначно. Даже на улице я у себя фасад за, стеной, ой, за спиной моей, который я разбирал. Даже на улице, он я вскрыл, и сразу начинается першение. Это то есть, ну, такое, я бы сказал, что перчики нормальные. улице. Но вот что касаемо пыления или не пыления. Мое мнение такое, что если использовать систему наслонных стропил по мурлату, как делается это в большинстве случаев при использовании, ну, таких уже для меня примитивных технологий, я бы сказал так, то есть времена Ларихона и так далее, то есть, ну, не стропильные фермы, то тогда получается проблема, вот именно как раз-таки, где стоит Мурлат, и стропильная ферма опирается, да, то вот здесь сразу воздух, поток воздуха проходит. И в этом случае необходимо ставить ветрозащиту. Некую. то есть производители некоторые они рекомендуют делать просто ну там метр-полтора, грубо говоря от стены, от наружной стены накрывать чем-то ну, наподобие заплат, там еще какими-то ветрозащитами ну что-то, что будет э, давать не выдуваться утеплителю, то есть тепло не улетает это первое, второе это не пылит, я согласен с тем, что будет пылить, в том случае вот, если как раз таки использовать старую технологию но у нас нужно понимать о том, что делаются стропильные фермы практически всегда. Это редкие исключения. Если не делаются стропильные фермы, то там все равно пирог такой, что у нас 500 мм утепления идет. Но это сейчас не об этом. значит Получается так, что у нас э, утеплитель, вот верх утеплителя 450 мм. И стенка будет еще где-то порядка выше на 300 мм по отношению к верху утеплителя. Соответственно, воздух, который может заходить и выходить, он не может, ну, как бы, обтекать его. Проблема в том, что когда воздух обтекает по утеплителю, сразу в склон, в свес уходит воздух, то тогда, да, будет проблема пыления. В нашем же случае, когда утеплитель приподнят еще, точнее, стенка над утеплителем приподнята там на 300 миллиметров, эта проблема совершенно исчезает. Потому что ветер, заходя, он теряет свою силу и свою массу, скажем так, ну, то есть эффект. Любой чердак, который старый, можно зайти на него, подняться. Кто работает на ремонтах и много был на ремонтах, он понимает прекрасно, что там огромное количество пыли всевозможной. И вот эта пыль, она как раз-таки в спокойном состоянии, она лежит. И ни в коем случае никуда не летает. Как только начинаешь к ней прикасаться, это все начинает, ну подлетать, и тогда начинается это движение пыли. Поэтому, соответственно, если использовать нашу схему современную, где стенка выше, чем утеплитель, на 300 миллиметров, то, соответственно, не будет никакого пыления. То есть эта пыль, она пролетела, осела, и все, и на, на этом закончили. То, как раз таки, вот если использовать старую схему, там получается, что сразу утеплитель, он срезан э, над мурлатом и так далее, грубо говоря, Сразу облетает все. В этом случае, да, нужно обязательно делать ветрозащитные барьеры, преграды и так далее. У нас делаются до сих пор такие, как я объяснял уже, картонки. Они есть в заводских вариантах и так далее. То есть они делаются ровно для того, чтобы не выдувало утеплитель сам по себе. То есть делается вот этот барьер, чтобы набрать толщину. Но эта толщина, она все равно делается выше. То есть этот... Картон, он будет находиться выше. Соответственно, утеплитель лежит здесь, воздух заходит, и он ну, в этом объеме теряет свою силу как бы потока струи. И все, он не может э, подтянуть, подобрать, этот, скажем, все эти мелкие частицы и выкидывать там влево-вправо. По сути, это вот работает по такому принципу. Я согласен как-то это ну, с финскими инженерами, почему это так происходит и так далее. Поэтому я считаю, что вот как раз-таки в этом случае нужно делать только лишь для таких целей. Если старый вариант использовать, то ветрозащита нужна. Если это делать в новых вариантах, то она там вообще ничего, никакой роли не имеет. Не имеет никакого, скажем, веса. А то, что утеплители сами по себе пылят или не пылят, это то же самое, что мне пишут дофига в комментариях. Почему вы не делаете? Ну как бы делаем пленку, потом еще 50 миллиметров до утепляя. И какая-то проблема там пыления Ну во-первых, какие мы используем электророзетки, коробки У нас используются для этого Во-вторых, мы используем не вагонку, а мы используем гипсокартон там, То один, то двойной, то еще чего-нибудь и так далее То есть проблем вообще никаких нет Проблемы большинство на самом деле надуманные я думаю, что это вот опять же из той серии, где Александру очень много пишут как раз таки. Вот как там утеплитель сопилок и так далее. То есть, ну, хорошая же штуковина. Ну да, это хорошее, это было, ну, это дофига лет назад было. Поэтому возвращаться к этому, кому это нужно. Если они у вас есть бесплатные, то, пожалуйста, конечно, делайте. да. Но если альтернатива ваших финансовых средств, я бы так сказал. А все, что новое, оно всегда будет лучше. Ну, тут про простые примеры. Я уже много раз говорил о старых технологиях. Есть очень интересные. Я еще сниму э, дополнительные видео. Очень такие, очень интересные, скажем так. Вот. Но все же, все движется вперед. Нужно идти ну, в ногу со временем. Все, что новое, это не значит плохое. Эти... Эти технологии, они лучше. То есть, космос летаем, на самолетах летаем, э, подводные лодки, блин. Ну, наши деды или прадеды, ну, там, ядрами пушки заряжали. Ну, сейчас это, как бы, деды вообще вне конкуренции. То есть, поэтому не надо путать, ну, такие вещи. И строительные технологии, хоть они, ну, как бы, строительство, оно такое считается более-менее примитивное. И, на самом деле, вот, Россия скажем так, пользуются, ну, более вот по ларихону, это такие старенькие технологии, я бы так сказал. Потому что 90-е годы прошлого века, ребят, это уже 30 лет назад было. Поэтому за 30 лет очень сильно много чего меняется. Соответственно, нужно двигаться вперед. Если сделать краткий вывод, то мое мнение такое. При использовании старой технологии, Необходимо делать ведрозащиту обязательно, чтобы не выдувало как тепло, так и утеплитель. Если пользоваться современными технологиями, ну такие как фермы и там, другие системы, то там эта необходимость совершенно ну, как бы бесполезная, скажем так, масломасляная. Соответственно, нужно во всем разбираться. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!